Господа, мы все так же находимся в Витязево, это пригород Анапы. В принципе, отсюда видно, где находится море, то есть оно очень близко. И здесь мы, к сожалению, можем вам показать только рендеры и можем показать вам строечку коттеджного поселка. Здесь 22 гектара земли, закрытый коттеджный поселок. Все точно так же сдается, значит, по ландшафту, внутренний ремонт. Дома двухэтажные от 160 квадратных метров. И здесь вам... Участок дается 6 соток. С возможностью подключения бассейна, либо это можно сделать через застройщика. Ну, в районе миллиона рублей они вам это все подключат. Огромный кайф, что вам не нужно заморачиваться. Здесь с ремонтом вообще... То есть вы сюда просто привозите свою мебель, которую заказываете где-то там на заказ И реализуете свою жизнь возле моря При этом, если хотите, подключите бассейн Короче, минимальная цена на сегодняшний день это 2400 Точно так же можно это все оплатить там по рассрочке Можно оплатить наличкой, полная стоимость в договоре и так далее И огромный кайф, что здесь, ну вот, на самом деле за этими зданиями там поле еще такое огромное идет И 22 гектара земли, закрытый поселок с действительно хорошей публикой. При этом все очень близко к морю. Если вы вдруг не знаете, что такое Витязева, то он прям славится своими пляжами. Это прям такой курортный пригород Анапы, здесь песчаные пляжи. Очень хорошо это подходит для детей. И здесь вы можете купить либо дом для ПМЖ, либо дом для лета, летнюю резиденцию, либо может быть даже его сдавать. Потому что виды отсюда открываются хорошие, но Правда, видовые, насколько я знаю, уже разобрали. Но, по крайней мере, мы с вами можем оценить, где мы находимся. То есть море вот. А пляжи Витязева, вы сами понимаете, как выглядит. Ну и, по крайней мере, я вам сейчас картиночку сюда вставлю. Рендеры по самим домам вы тоже уже увидели. А, минимальная площадь это 160. Есть там и 310 квадратных метров. Есть и 8 соток земли, есть и 6 соток земли. И, к сожалению, больше здесь ничего вам рассказать нельзя. Потому что хочется, конечно, зайти внутрь, хочется посмотреть. Ну, могу рассказать, что это будет монолитный каркас, блочная заповедка будет утеплитель, будет хороший красивый фасад. И самое главное, что это все с ремонтом. То есть вам прям не нужно заморачиваться, не нужно думать, что что я там где-то сейчас найду рукожопных ремонтников, они там мне что-то накосячат. То есть вам это все здесь сделают с ремонтом. Вы придете с проверкой. Какие-то моменты вам здесь уберут по акту приема. И вы вот уже насладитесь полностью своим домом, с готовым ремонтом, с мебелью и с техникой. но ну, ее вам нужно будет докупить отдельно. Но предложение, мне кажется, что от двадцатки, сколько метров пятьсот, наверное, до моря, может быть, там, ну, даже километр пусть это будет. Ну, как бы это реально очень хорошая альтернатива, если вы хотите себе летнюю резиденцию или вообще дом для ПМЖ с действительно хорошей публикой где-то здесь на юге под Анапе. Предложение Пушка, но, к сожалению, мы не можем вам вот показать, как это все выглядит, потому что идет прям стройка. Ребята крупные, ребята давно строят в Анапе, много у них проектов действительно хороших вообще здесь есть. И это вот просто очередная строчка, действительно грандиозная, которую можно рассмотреть на покупку. К сожалению, больше здесь нечего рассказывать и зайти куда-то посмотреть. Но если он заинтересовал вас, и вы понимаете, что это вот то, что я как бы хотел, то ссылочки у нас будут указаны внизу в описании к этому видео, звоните, и наши менеджеры выйдут с вами на видеосвязь, дадут вам более актуальную информацию, ответят на вопросы, которые наверняка у вас остались, потому что видео просто экспромтом и очень быстрое. В общем, для вас ссылки указаны внизу в описании к этому видео, переходите туда, звоните, пишите, и наши ребята вас активно проконсультируют и расскажут вам всю концепцию, коммуникации, там, ландшафт, как это все будет выглядеть, какие виды, что осталось в наличии, что конкретно, сколько стоит, побольше площади, сколько стоит. Но так далее, какой ремонт будет то есть на самом деле много можно что рассказать но это уже лучше при личном контакте ссылки указаны внизу в описании к этому видео господа приятной погоды в ваших городах с вами был я макс ребьев и вот такое поселок который действительно грандиозно находится здесь в витязево его можно рассмотреть ссылки внизу вам всем удачи хорошего настроения всех благ и пока